«Хелло, народ! Привет, мамуля! Остер умен, неотразим! Король стендапа ломкин Такой нехитрый псевдоним. Зигзаги наша жизнь рисует, а мы заложники её. И многое меня волнует. Сказать точнее, волнует все. К примеру, что? «Запрет курения» на днях покушать я забрел в одно крутое заведение, короче в ресторан орел, ну съел какой-то дряни с мясом, ну выпил вышел покурить, а по закону я обязан на 20 ярдов отходить вообще в законе были метры, но я на ярды рассчитал, не то чтобы точно так примерно, но отошел, короче встал, стою, курю, дышу озоном, ну в перемешку с тубочком в ушах наушники с музоном подходит малый со значком такой значок прямоугольный, на нем охранник Николай, я говорю, значит прикольный а он отваливает, давай я говорю ты чё никола я 20 ядов посчитал и вдруг читаю Барвиола, и рядом лестница в подвал расти начальник, не заметил, но был не прав, уже ушел. Тушу, короче, сигарету, иду под вывеску с Орлом, потом налево 20 ярдов, ну там-то точно покурю, а там хинкальная с бильярдом и рядом чайхана урюк. Потом пивная Миннесота, за ней стекхаус гандурас а мне курить до да слез охота, причем не завтра, а сейчас! Идти направо смысла нету. Налево я ходил облом, но ведь народ же курит где-то. Иду под вывеску с орлом, и двадцать ярдов тупо прямо через дорогу напролом. А там пиццерия, пергама и шоколадница, облом. Но дальше я в порыве страсти ненормативно говорил. И после на проезжей части сел на асфальт и закурил. И как-то легче стало сразу. И вовсе нет табака. Мне просто выхлопные газы и копоть вставили слегка. И я прозрел, друзья, отчасти Какой я раньше был дурак Кайфуйте на проезжей части Вставляй лучше, чем табак В любом количестве, бесплатно Сидишь в общественном дыму И по закону все обратно И не мешаешь никому